Угловые соединения гидрошпонок образуются при смене направления их укладки, а также при зонировании гидроизоляции из мембран Logic Base. Сейчас покажем, как выполнить такое соединение. Для выполнения этого соединения нам понадобится стандартный набор оборудования. Для начала подрезаем углы гидрошпонок. Скругление углов позволит лучшим образом сварить гидрошпонки. Выполните поэтапное удаление элементов верхней гидрошпонки. Границы удаления определяются относительно расположения анкерных элементов на нижней гидрошпонке. Выполните разметку соединяемых гидрошпонок. Удалите анкерные элементы в соответствии с разметкой. Важно удалить фаску по краям нижнего образца в местах сварных швов. При необходимости удалите остаток анкерных элементов. Готовые элементы плотно прижимаем друг к другу. Приваривать заготовки начинаем с плоской части, используя латунный рулет. Сварите анкерные элементы. Разогрейте материал до равномерного оплавления. Зафиксируйте края ребер, плотно прижимая их друг к другу. После остывания выполните проверку качества сварного шва.